Все песни, которые мы сегодня будем петь, это авторские песни и авторские стихи. Знаете, когда человек сталкивается с чем-то настоящим, он сразу понимает, что такое фальшивка. И когда человек сталкивается с чем-то настоящим, он не может больше этого забыть. Он сразу оценивает это сердцем, будь то стихи, песни, будь то это настоящая дружба, будь то это любовь, или будь это Бог. Тебе нет других богов на этой земле для меня, лишь ты достоин хвалы, благодать вы будет из темноты, Не смогу тебя забыть, невозможно не разлюбить, Не оставлю никогда моего Господа, Не смогу тебя забыть, невозможно. Нигде подобных тебе Нет других богов на этой земле Для меня лишь ты Достоин хвалы Благодать выводит из темноты Не смогу тебя Раз любить, не оставлю никогда, Моего Господа! Не смогу тебя забыть, невозможно! Разлюбить, не оставлю никогда, Моего... Не смогу тебя забыть, невозможно! Разлюбить, не оставлю никогда, Моего Господа! Не смогу тебя забыть, невозможно!